приступим к вопросу рассмотрения что такое вид вид номенклатуры да вот мы видим вид номенклатуры товар давайте откроем карточку товара нашего набор конфет и вот здесь в поле вид номенклатуры мы должны обязательно указывать что это товар услуга набор комплект или набор пакет то есть если мы нажмем вот, «Изменить», у нас выбор всего, всего в 1С может быть 4 вида товара, 4 типа номенклатуры. А как уж мы их назовем, это как бы наше дело. Да? Так вот, когда пользователь определяет новый элемент справочника и хочет его определить как услуга, он может не обратить внимание на вид номенклатуры. И что в дальнейшем произойдет, мы сейчас увидим, как это может отразиться. Давайте внесем новый элемент справочника, назовем его услуга по наладке аппаратуры. Аппаратуры. Неважно какой. Вот. И мы его создали, записать. Для себя приняли, что да, это услуга у нас. Мы ее так назвали. Теперь мы хотим эту услугу продать. Как вам известно, услуга – это не штучный товар, то есть он не копится в регистрах, в остатках, никоим образом количество его нигде не фиксируется, потому что это услуга. Но единицы измерения здесь чисто ну, номинальные, как бы информационные, то есть в штуках мы продаем или в чем мы еще продаем его. Так вот, вернемся к продажам. Мы оформляем с вами документ реализации товаров и услуг. Новый. И обратим внимание, в документе реализации товара-услуг есть закладки. Товары, тары, услуги. Каждый отвечает за свои моменты. да. То есть на закладке товары мы можем подобрать и определить, что мы продаем из товаров. На закладке тары мы указываем тару, если мы ее также реализуем. На закладке услуги это наш случай. Мы хотим продать вот услугу. Да? Мы идем с вами в подбор. Подборе. Мы идем в общий каталог. Мы знаем, что у нас вот где-то здесь внизу, после всех групп была услуга, но ее мы здесь ну, никак не видим, да, То есть вот если мы вернемся в справ справочник номенклатур, да? справочник мы видим: вот мы эту услугу внесли. Но здесь ее почему-то при подборе не видим. Так вот, почему мы ее не видим, вы уже, наверное, догадались. В карточке товара вид номенклатуры мы должны были указать что это услуга да? услуга давайте это сделаем переопределим и скажем окей теперь вернемся в документ реализация вот на панели да мы видим все что у нас открыто оно вот находится на панели вернемся в наш документ реализация нажмем при подборе обновить либо как это можно сделать просто подбор еще раз нажать и здесь мы с вами, опять же, должны выбрать общий каталог и посмотреть. Ага, вот наша услуга появилась. Услуга по наладке аппаратуры. Теперь мы ее уже можем выбрать непосредственно в документ и работать там с ценой, суммой, продавать, записывать, оформлять накладную. Еще один такой момент, очень удобный. Посмотрите, обратите внимание. Вот в демо-версии уже разбита по папкам. ну У вас также наверняка вы определяете какие-то товары, разбиваете по группам. Вот есть группа услуги. Когда мы эту группу вносили, вот как, ну, давайте добавим с вами группу, и каждой группе можно присвоить по умолчанию вид номенклатуры, то есть определить ее как услуга. И все элементы справочника, которые мы будем вносить в эту группу, давайте внесем вот, услуги по дому. Там, не знаю, услуги дому. вот у нас будет новая группа с вами и когда мы в нее входим и определяем новый элемент справочника мы уже видим что у этого элемента справочника будет правильный вид номенклатуры услугой есть это сделано для удобства для нас с вами